Привет! и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня я сделала очень необычный слайм. Это слайм озера с лебедем. Очень красиво получилось и мне очень нравится. Я использовала губочки фоама, вы наверное знаете уже такие также шарики, еще блески, также мелкие шарики пенопласта и различные украшения. И слайм у меня сам белый. И сейчас вместе с вами мы это все смешаем и посмотрим, что у нас получится. Если вам нравятся такие видео слайм и инстаграм то обязательно ставьте пальчик вверх и поддерживайте мой канал и давайте же приступим и потрогаем его уж очень он красивый Mm-hmm. <clears throat>